Сегодня я буду делать электрическую крысловку. Для этого нам понадобится болгарка, дрель, кусок металла, пассатижи, деревяшка, шурупы, высечка металлическая и ножовка. А также металлическая вязальная проволока. Наша кресловка будет следующего размера. Длина будет 50 сантиметров, ширина в одну высечку. Приступаем к работе и разрежем наши детали с помощью болгарки. То есть разрежем нашу высечку по 50 сантиметров. Три штуки надо будет сделать. В принципе, можно сделать и четыре. То есть получится такой короб прямоугольник металлический так у нас все готово для сборки мы нарезали три высечки отрезали кусок доски сделали несколько металлических пластин для скрепления и теперь приступаем к сборке. Вначале переключим саму длину. Теперь нам надо соединить между собой эти детали плюс-минус, чтобы... для этого мы можем использовать любой простой провод алюминиевый. Я нашел старый провод и буду его использовать. И кликаем сбоку. Ну, так, я буду использовать мой. Можете использовать шоупы. Okay. Пубка, верхнюю часть? Наш выход получается бежать То есть они будут отсюда убежать Под действием только и нападать в ловушку Respectful.